Все. А чат есть, да? Все. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 28 января 2018 года. Канал «Народовластие». Мы сегодня встретились по поводу забастовки избирателей. Сейчас вот попробуем рассказать, что происходит. И вы нам пишите с мест, потому что лучше, чем вы, наверное, никто не знает, что происходит. Скажите только нормальный звук. У нас проблемы были со звуком, но ну и не только со звуком вообще. Дядя Слава причесался. Значит, что картинка есть. А вот, ну, да, отличный звук. Ну, все-все прекрасно вообще если Все революции сделать ведь совсем так. Да, прекрасно. итак, в России проходит забастовка избирателей. Началось аж, в общем-то, я не знаю, там с острова Ратманова, наверное, там только людей нет. Наверное, если есть один чувак, то он бастует. В общем-то. В каждом городе, практически в каждом населенном пункте вышло хоть по несколько человек, но везде вышли. У нас фотографии есть, сегодня будем показывать. Накануне забастовки избирателей прошли различные мероприятия. Ну, вот, например, Европейский суд по правам человека значит, определил, что Россия является лидером по нарушению прав человека. То есть Россия перепроиз... Перепрыгнула Иран, перепрыгнула КНДР, я уж про Кубу и вообще не говорю. И там, в общем-то впереди планеты всей по нарушению прав человека совершенно это очевидно. Вот Масса людей были задержаны накануне. Некоторых обвинили в терроризме, в организации и участии в террористическом сообществе. Мы поговорим об этом завтра в нашей программе «Плохие новости». В Питере таких людей избивали, в течение пяти часов жгли электрошокерами в лесу, в масках, и требовали значит, признательных показаний, которых добились то есть требовали выучить признательные показания в лесу, представляешь на камеру рассказать да, представляешь, каким разум такую да? историю рассказывал про бывшего мэра Олега Сорокина, благодаря которым люди по больше 10 лет, 14-16 присудили, и никому не у тебя депутату, ой, вернее зам-председателю законодательного собрания один из них, а второй подполковник милиции был и выбили признательные показания в лесу, так вот Сорокин вывез с Одного, что он их просто показал, что да, они И все, посадили людей И пишут, да ну бред, а не забастовка Ну почему бред, а не забастовка, да? Во-первых, сколько людей задержано было в канун вот в частности Леонид Волков пишет Координаторы в Уфе и Орске По 5 суток получили В Туле 5 суток Заявители митингов в Нижнем И в Питере по трое суток И так далее То есть по всей России рассадили Несколько десятков активных Людей По административке Ну понятно что там за сопротивление работникам милиции И так далее И вот Ксения Пахомова так написала, что она от полиции второй раз убежала за сутки. И я надеюсь, что она участвовала в, в, в, в митинге. Дай бог ей здоровья. Молодец, хорошая девочка. Около 300 человек сейчас задержаны по всей России. Это в рамках забастовки избирателей. Когда говорят, что там вышли единицы, ну а где же вы тогда 300 человек-то взяли, чтобы задержать, если вышли единицы. Да? И огромное количество людей ходит, по Тверской поют Путин хуйло, причем поют открыто, причем поют соло, поют хором, поют квартетом, дуэтом и так далее. То есть очень очень неплохо. Вот МВД насчитал участников забастовки избирателей в Москве тысячи человек. Человек, это очень смешно, потому что там Было, конечно, гораздо больше Это вот В, в, в Балаково только Полиция насчитала 100 человек Представляешь, Балаково Саратовской области Я думаю, что если полиция насчитала 100 человек Вот там и было, наверное, 1000 mm -hmm. А в Москве это гораздо больше А Балаково, это город, где 200 тысяч Населения И, в общем-то Там все очень жестко И в Екатеринбурге Леонид Волк с Ройзманом вышли также на забастовку избирателей вместе с теми избирателями, которые там вышли. На Тверской насчитали более 40 автобусов с автозаков и всего прочего, согнали со всей России военных города. То есть вот так... Вот они себе приговаривают. Да, да, то есть они таким образом Смерть. проводят честные выборы. Вооруженные, военные. Но я думаю, что патронов точно им не дали, потому что... Потому Штыками что камеры же и заколется. Очень было бы хорошо. Мы бы очень этому порадовались. Вот. И, значит... Предлагают провести забастовку в день выборов. Не знаю, мне кажется, в день выборов надо наоборот сидеть так, чтобы людей не было вообще. То есть забастовка должна быть домашней. Да. Города должны вымирать. Никого не должно быть, чтобы каждый, кто шел на избирательный участок, ему с балкона кричали, фу, козел, негодяй, пидорас. Вот так должно быть. То есть Рядом, рядом с избирательным участками должны стоять люди на балконах и кричать и проходящим, что они пидорасы и так далее. Чтобы только бездомные собаки. Да. Там. да. И Сейчас вот мы покажем фотографии. Так. Где? Где тут фотографии Фотографии-то где? Опа. Так, что-то сейчас у нас тут из-за этого сбоя, ага, да, вот, понял, понял, это уже они в другую папку попали, а я, видите, не разобрался, к сожалению, сейчас будем показывать. Вот, интересно, Яндекс такси задержали на Тверской. То есть, наверное, подумали, что это какая-то установка град современная. Навальный придумал какую-то страшность, да, какую-то да, страшность, какую-то идеологическую, идеологически вредную. Ну или боялись, что они там этой установкой всех сфотографируют. Вот сейчас, я так понимаю, на Новом Арбате жгут фаеры и люди там присутствуют на Новом Арбате. Очень хорошо. Мы всем передаем привет и всех наших хунтистов просим поддерживать все такие мероприятия. Это очень важно. Вот фотография Навального за несколько секунд до задержания. Вот многие там написали, что ни в коем случае нельзя было там отдавать Навального и так далее, что Леша там слил митинг. Все это херня полная. Выступила абсолютно верно. Я же понимаю, что у него сценарий не один был. У него было несколько сценариев. Вот для этого варианта, когда народу ну не миллион человек, давайте говорить откровенно, сценарий такой, что не отбиваться. Но если бы вышло миллион человек, что, у него был бы сценарий сдаваться, что ли? Да ни в коем случае, я думаю, не было бы такого сценария. То есть все соответствует сценарии, соответствует обстановке. И это очень хорошо, что люди... Понимают правильно, как, как и что нужно делать. Вот это люди на Тверской, то есть не на Тверской, а, значит, ну да, да, да. Вот. И... Вот полицейские как, как, как нервничают Посмотрите, какие лица-то у них елки-палки, Это как будто, блядь, вот, вот эту картинку Как на Да, да вот, как, вот эту картинку, наверное, надо это блядь э, э, э, э, Как политрук, который поднимает там в атаку Вот посмотри, там, блядь Такой, такой он из всяк Лачкова, что ли, блядь амунит, вот этот вот хрен блядь, Который там, так, закрывает Своим телом всех закрывает От кого, блядь Там сейчас появился кто-нибудь с огнеметом, который Маск придумал, там же придумал Маск а огнеметы, сейчас продает против зомбоапокалипсиса за 500 долларов. Вот сейчас появился несколько человек с такими огнеметами. Я посмотрел, как бы эти, блядь, пидорасы закрывали бы собой, бежали бы как сраные мыши в горячем обмаре, блядь. Вот. И вот так... Начало, значит, мероприятия вот так на Тверской начиналось, видите, кругом эти автобусы, спецавтобусы, вот так полиция стоит в Питере вот так друг за другом ходили в Махачкале, ну там в общем-то не забалуешься, да, то есть если во всех остальных местах тебя могут посадить на 15 суток, ну в крайнем случае объявить террористом и посадить в тюрьму, то там могут объявить террористом и просто застрелить, вернее не так, вначале Сначала застрелить, да. а потом объявить террористом, поэтому там, конечно, люди особо смелые, вот так выглядит забастовка в Калининграде, очень хорошо. И вообще Калининграду хотелось бы посоветовать как-то активнее, то есть быть в авангарде. Калининград это такой отрезанный ломоть, который очень может здорово продвинуть и идею революции. Эти, да, эти, и, которые... и, да, Путин очень сильно за это, за все переживает и правильно делает. Так, вот сейчас мы ага так. Ответим тут на вопросы и поговорим о том, что происходит. Происходит, значит... опа. Вот в МВД рассказали о причинах задержания Навального. Причина таких. Несанкционированный митинг, он там организовал несанкционированную акцию... А где они видят несанкционированную акцию? Вот как они отсчитывают, что вот тысячу человек на Тверской, те, которые пришли на несанкционированную акцию, а остальные пришли просто погулять. Может быть все на несанкционированную пришли, а может быть никто не пришел. Может Навальный один пришел погулять по Тверской. Вот как, как, как они могут квалифицировать с точки зрения административного законодательства. Если бы это было уголовно-наказуемое деяние, то можно было бы всех остановить, всех допросить, кого-то задержать, кого-то посадить и так далее. То есть проводить следствие, проводить дознание, может быть. А здесь какое нахрен дознание или следствие, предварительное расследование можно проводить по таким делам? Конечно, нет. Это административка. Тогда какой вопрос? Где доказательства? Почему здесь презумпция виновности? Удивительная совершенно вещь, вот это массовое нарушение прав человека, если мы говорим о Конституции. Абсолютно массовое. Во-первых, сам закон их нарушает, Конституцию, статью 31. А во-вторых, вот эта вот херня, как они его применяют. Они даже его применяют через жопу, свой собственный закон. Уникальная совершенно вещь. А мне кажется, они ни закона не знают, ни Конституции, да. они делают то, что им начальник говорит. Не, ну это понятно, но начальники-то должны знать. А начальники знают, что надо лизать Путину, и все, все Вот я не, хорошо, не понял, понял. Ляскин, наверное, тоже задержан, потому что он написал, что отдельные автобусы, группа сопровождения. И это не считая наружки, которая два дня плотно вела меня э, за наши налоги. Трусливая власть боится людей, значит, все правильно делаем. Абсолютно, коль правильно все делаем, абсолютно. И обратите внимание, вот перед самыми этими мероприятиями уже за несколько дней всех возможных и невозможных активистов вела наружка. И не по одной, а кого и по две бригады. Один из активистов написал о признаках, которые он видел наружного наблюдения. Исходя из этих признаков, я скажу, что его пасли две бригады. Считаешь, одновременно одного активиста, две бригады, это при прослушивании телефона, при установлении всяких жучков и так далее. Чего они хотят-то, я не понимаю. И это все за деньги, налог плательщиков. Потом, когда бабушкам говорят, слышите, не хватает бабок, а как же их хватит? Когда Путин, чтобы свою власть сохранить, поганую, подонскую, да, он берет эти деньги и выкидывает, и с Совершенно в ненужные вещи, то есть какие-то прослушки, подслушки, в наружки, в мюшки и так и далее. Десятки раз больше на душу населения полицейских в России, чем в цивилизованных странах. Да. Вот у охотного ряда собрались тоже люди, но там не так-то просто, там вышел главный, так сказать, дредноут О. Путинщины, Путинщины, это Жириновский, вышел, как он сказал, что он к людям Навального вышел. Он, как всегда, коверным выступает. Да, ну надо отдать ему должное, он не зассал. Путин-то не вышел, и Медведев не вышел, и Володин не вышел. Ну, Жириновский о своем будущем печется. Ну, как, да, ты, он... как ты сказал, что конечно скажет, ребят, Когда, с вами, да, Когда сказать... начнут вешать, он скажет тем, кто будет вешать, он скажет, ребят, я же на Тверскую с вами выходил, я же... Как же вы своего-то братка? И скажут, ну да, действительно был там, согласно, выходил к народу, да, там, протестовал. Все. Он говорит, я 30 лет, говорит, назад такой же, как вы был, три же, говорит, меня за Задерживали на пути. Тридцать лет полу. назад научился Тифлоновым быть, да. я рассказываю. Я всех сам... повесит, а это один будет еще сам помогать в веревку намыливать. Я сама была такой 300 лет тому назад. Да. Это мы уже проходили. Вообще, конечно, вот в данном случае я восхищаюсь им. То есть, вот эти, да. эти все куда-то зашхерились, боятся, все трясутся. Причем они боятся не только народа, который просто и может в дыню дать. Они еще боятся Боятся, как Вова отреагирует, если они пойдут в народ, так Вова-то может приревновать и там насадить, а этот нет, этот вот проскакивает между строй. да, Тефлоновый. Вообще, конечно, это уникальное такое создание Жириновский. Мальц, вас приятно слушать. Да это... Спасибо, конечно, за комплимент. Было бы, конечно, приятнее, если бы мы слушали, как нам Путин поет с, с скамьей подсудимых. Вот это было бы приятно. Так что вот вы нам напишите, что у вас происходит. Так. Мальц постригся, да, постригся. Вы нам напишите не про мою стрижку. Дядя Слава, а что будет, если Вову не признают президентом и выборы? Конечно, никто не признает, а для этого все мы и делаем. Для этого, во-первых, сейчас уже Европейский суд правам человека выскажется по... Ну, не регистрации Навального. А это уже огромный минус. Потом, если вы заметили, Парламентская Ассамблея, Совет Европы никого не пришлет, потому что Вова запретил кому-то из наблюдателей сидеть на выборах. То есть на выборах будут наблюдатели от Таджикистана, Туркмении, там, Армении, Китая. И Таджикин, главное, да, да, да, да. И еще, наверное, Северной Кореи. Да, которые будут учиться, как надо рисовать. Может, от Китая тоже даже и не пустят. Поэтому выборы уже изначально нелегитимны. Путин изначально нелегитимен. Он и сейчас нелегитимен. Поэтому, в общем-то, ничего, ничего вроде бы не изменится для нашего народа. А вот для мировой общественности очень сильно изменится. Обратите внимание, либералы все время рассказывали, что у нас плохой народ что народ вот каждый раз голосует за Путина. Сейчас этот народ продемонстрирует, что голосовать мы за Путина не будем, жопу не оторвем. Все. Что дальше-то еще говорить? Понимаете? То есть, если раньше можно было сказать «херовый народ», и тут на Западе люди говорят «ну что ж, ну сами да, ну так мы, куда мы, вот там в Северной Корее там, поддерживают своего диктатора, так же и Россия поддерживает». А тут говорят «нет, Россия не поддерживает своего диктатора». Да. Так. Так. И сегодня вот пишут нам с разных городов вот, письма все больше похож на француза. Ну, с кем поведешься, от того и наберешься, от того и наберешься. Да, Поэтому ничего, ничего. Как кто говорит, мы то, что мы едим, да, тот, кто жрет, что-то во Франции, он становится похож интеллектуальных пищи. Да. В Германию посольство тоже собрались сегодня. Вот этого я как раз и ждал. Очень спасибо. Большое спасибо. Я как литовец стал разговаривать. Очень спасибо. Лобаячу. Я и знал литовский язык. Не основание для того, что... Большое спасибо, что вы написали. Я в принципе и ждал этого. Значит, сегодня вот еще не прислали фотографии с Украины. У посольства Украины вышли люди, у, Украины, у посольства России в Киеве, причем эти же люди вышли на Майдан и тоже поддержали 28 число в России. То есть это не какая-то внутриукраинская акция, нужно понимание наших товарищ украинский. это акция противопутинская, так скажем. Она там не за кого-то на Украине, не против кого-то на Украине. Она касается только разборок с Путиным и э, касается э, нарушения прав человека в России. Во многих городах Европы тоже проходят мероприятия. В Дании, в частности, в Голландии вышли люди. Так что я ждал, что они нам напишут что-то вот... Э, Пока не вижу. Ну, может быть, это я сам виноват, потому что стрим должен был быть э, на час. Вот тут хороший да. послал Павел Босс 2002. Четвертый срок для Путина тюремный Должен быть ну, Логично, в общем-то Мы рассчитываем, что так и будет Да, вот кстати Надо мной висит На помощь политзаключенным Номер карточки И те люди, которые нам могут Помочь делать интернет телевидение, Интернет-площадки Новые интернет-площадки 360 Которые мы задумали Это эти программисты вот просим отозваться на мейл. То есть и профессиональных программистов, которые, может быть, захотят поработать за деньги, потому что у нас огромное количество работы, энтузиастов, честно говоря, нам не хватает. Поэтому мы сейчас... Финансируем эти проекты, чтобы нам получить телевидение 360, 24 часа в сутки. На это основной сейчас упор у нас. И по поводу криптовалют, конечно, для того, чтобы можно было это финансировать, потому что это огромные затраты, просто огромные затраты, но нам без них не обойтись, нам необходимо все сделать, чтобы у нас было более доступное, что ли, чем у Путина телевидение, ну я уж не говорю про его честность, так сказать, и, и чтобы оно было народное, действительно народное, чтобы народ мог принимать участие сам. Выкладывать все, что угодно и так далее. То есть у нас есть ряд очень зрелых мыслей, на счет мы не будем о них пока в эфире говорить, потому что это ноу-хау. Это реальный ноу-хау, который может изменить все. В том числе и режим в Российской Федерации Расстановку есть, сил да. да, расстановку сил То есть с точки зрения информационной Мы получаем колоссальное преимущество Просто космическое преимущество Поэтому просим всех, кто может вот, Работать с нами бесплатно, за деньги Как угодно, кто представляет себе Что нужно делать Мейл для программистов Вот такой Авра Reefcoin, Собака, Gmail вот, вот очень важный да. В чате важные сообщение Виктор Ветров Дядя скажи, почему Канал Константин Ответственный Говорит, что ты проект Кремля И а привел кто такой? некоторые доказательства а кто такой? Посмотри, кто пожалуйста да ну, Во-первых, да, нахер он нужен А во-вторых, будет, какие Будет быть, доказательства Только могут быть высосаны из пальца Потому что Мальцев на виду у нас скрывается преследование, говорит, что Путин мразь и козел, которого надо свергнуть. Ну, какой проект, кому Путин может сказать, чтобы открывал его преступление, называл его мразью и призывал свергнуть и Нацугуньдеры отправить? Я вот этого не понимаю. Я видел какой-то канал, там какой-то лысый рассказывал, с ним еще какой-то педик сидел там рядом, все ковырялся в зубах, порыскал себе в рот. И этот лысый рассказывал, как вот на него было уголовное дело, и через год э, его отпустили, то есть признали невиновным. Вот этого одного уже достаточно, отпускают только тех, кто начинает сотрудничать с органами. Никого не отпускают, вы видите, за репосты, за лайки сажают. И вот такие пидорасы, которых отпускают, потом начинают говорить. Вот я только так могу это объяснить. Вячеслав, в каких областях программисты нужны? Программисты, в общем-то, нужны те, которые смогут написать, я говорю, площадку нам для вот, канала. 360 градусов и 24 часа, чтобы это было вещание. Ну, там есть особенности. В какой области нам программисты нужны? Веб-программисты, JavaScript, желательно и Java, C++ и о, видите, какие интересные слова. Я понял только Джава, потому <смех> что очень я видел <смех> большую книжку. Однажды мой сын попросил у меня купить эту книжку. Я очень сильно удивился. Почему? Потому что я сказал, нахрена тебе книжка, если это интернет. То есть это все это. Но я купил эту книжку. Да, ну, правда, я ничего в ней не понял, кроме названия. Но название я запомнил очень хорошо. Там такая птица была нарисована. И вот это самое слово написано. Поэтому, видите, я уже грамотный. Помнишь, как вот фильм Катэ Элемента? Мультипас, она знает. Вот так и здесь. Так, в Ростовской Челябинской области проходит мероприятие, это мы знаем. Мальцев, а если 45-50% поддерживают, не как быть, а не поддерживают силыки, сумасшедшие чиновники? Нет, ну что, какие 50%? Путина поддерживал 16%, сейчас рейтинг его упал, это совершенно официально, его рейтинг около 12% реальный, но... Понятно, что те люди, которые там в погонах, полицейские там их загоняют, они там будут загонять других, там учителя какие-то и так далее. Вот эти учителя, которые закидывали в это... В ящик в пролив, да, они что что-то поддерживает Путина, что Мальцева два раза отпускали Сучара, да, но меня отпускали, меня задерживали как свидетеля, при этом я отсидел 15 суток и был этапирован как свидетель, был этапирован в Москву. И второй раз меня отпустили совершенно ненадолго, потому что не было готово еще а, заключение, нет, заключения этой экспертизы. Я об этом узнал и решил не дожидаться. Сейчас на меня целую кучу уголовных дел, связанных с организацией террористического сообщества. То есть мне реально грозит пожизненное заключение. Вот то, что они там сейчас обвинения какие предъявляют. Причем я не должен знать, они это делают секретно. Но мне определенные люди скидывают эту информацию, и у меня она вся есть». То есть я знакомый с материалами уголовного дела, так что ФСБшники не удивляйтесь, я даже знаю фамилии каждого, кто там ведет и так далее, и всю херню, которую они там придумывают. Слава, вот если немножко вернуться назад вот, к тому вот, э, чату, где говорят о том, что поддерживают Путина. Ведь важно даже не абсолютное количество процентов, а важно направление, то есть производное, либо она положительное, либо отрицательное. То есть увеличивается количество поддерживающих или уменьшается. Вот это э, в политике самое главное. А значит, раз идет на уменьшение поддержки Путина, то рано или поздно мы дойдем до финала. Просто мы хотим пораньше, чтобы сохранить Россию. Да. А мы идем в том направлении, и это не свернуть уже никуда. Путину конец в любом случае. Пароль Долой Хуйло. Очень хороший Хорошо, пароль. Да. Только это не пароль, а девиз. Да. Ну и, и как, какие-то... У нас, я помню... Был пароль всегда, когда я в ментовской работал, со мной работали э, старший участковый Паяркин Владимир Ильич по кличке Ленин и э, Баранов э, Анатолий Степанович. Он, э, э, они начали работать сразу же после войны. Знаешь, что если такие дедушки были старые, ну, тогда мне казались старые, им по 57 лет был. Я сейчас к этому возрасту уже приблизился. Ну, да, да, поменяли мнение, поэтому я очень удивляюсь. Вот там у них пароль был а, а, такой а, всегдашний, то есть, пароль, ну, нужно было говорить... Засадил, не проходил. А отзыв там был. Проходил. Потерся и поперся. Причем это на полном серьезе. Пароль был, потому что если кто-то посторонний к тебе подходил, там что-то надо там сделать, что-то передать, отдать, решить, все что угодно. Вот он должен был такие слова сказать. Это значит ясно, что кто-то из моих напарников его прислал, они не он, не провокатор какой-нибудь. Или, например, в держите мяч, да, кто-нибудь да. скажет обязательно в держите крест. Так. Почему Навальный вышел на свою забастовку, а вы на свою революцию нет? А кто вам сказал, что я на свою революцию не вышел? А я сейчас чем занимаюсь? Мы же говорим, мы идем в том направлении, когда да. настанет момент, мы все будем на передовой. Так, Дед Дедов, привет. Привет. Роль, Путин хуйло, ответ воистину хуйло. Очень хорошо. Да, вот я говорю, я жду, когда нам напишут с тех западных стран, что-то пока никто. Я говорю, ну у нас сбой произошел, видишь, и все пошло в таком направлении произошел сбой. Вот а, тут, когда мы... Господи. Когда мы, а, значит сделали э, первый стрим, вот этот, который у нас не пошел, да, там в чатах писали, что Мальцев шут Гороховый, да, шут просто. Вот я не шут, почему? Потому что шут обязательно как бы служит кому-то, королю какому-то. У меня нет королей, я служу народу, поэтому конечно же я не шут. А вот фотографию шута э, хорошо, я вам покажу, потому что прям очень повезло, сразу же в Твиттере был опубликован ну, вот этот гражданин, он был написан Шут Гороховый, да, вот это совершенно точно, медаль там за оборону Ташкента, медаль в честь тысячелетия Казани не, у него, кстати, есть орден Героя России, но я не знаю, зачем у него орден Героя России, но ну, вот, вот, вот это вот реальный Шут Гороховый О, да. а вот какой-то за укрепление боевого содружества, за заслуги в проведении всероссийской чего там? Такое ощущение, что с Ну да. Какой, да, да. Представляете, генералист. Маршал, маршал фактически, да, маршал рода войск. Генерал армии или маршал рода войск, как одинаково назвали, да. И ни единого дня в армии не служил. Ну, можно было постесняться одевать какую-то форму, не прослужив ни дня в армии, да, там. Гитлер хоть ефрейтором был, да, а, а, а этот вообще ни, никто так что ты причем шут миллионы в россии вышли об этом говоря а мы и говорим что в россии вышло очень много я уж сам надо разберусь о чем говорить сейчас вот эту придурку забанила yeah. уже забанил ну и правильно значит очень важно я говорю и я жду информацию, которую вы нам напишите, не вот в таком тоне, а ты придурок должен был написать, я такой-то, вышел там-то, было еще столько-то людей, Путин, его, да, да здравствует революция и так далее, и прислать фотографию. Вот так должен был сделать, понимаешь, критик, блядь, хренов, такие вот дела. Поэтому очень важно наше с вами взаимодействие. Очень важно в этом взаимодействии интерактив, очень важно. Мы сейчас делаем канал интерактивный, который будет работать 24 часа, где вы все можете участвовать. Николай и Вячеслав, вы обещали, все, кто вкладывался в Рифкоин сделать богатыми, когда вы придете к власти. Ну что, если к власти придет Навальный, как вы тогда все сделаете богатыми? Если я что-то не понял, то расскажите поподробнее о Ревкоине и обо всем, что с этим связано. Ну, во-первых, я могу сказать, что если придет Навальный, придет кто угодно, и мы добьемся народовластия, то богатыми станут не только владельцы Ревкоинов, но вообще все люди в России, потому что в России нельзя если быть бедными, не понимаете, просто невозможно. Даже если кто-то захочет быть бедным, он не сможет не позволит, получить ты. долю в национальном богатстве. Кто бы ни пришел к власти... Мы из этого человека или из этой группы людей вы зубами вырвем народовластие, зубами вырвем один срок для каждого чиновника, только один срок, зубами вырвем долю в национальных богатствах, зубами вырвем освобождение от всех долгов и так далее. Поэтому я могу вам сказать, в любом случае вы ничего не потеряете, а сделать людей богатыми, кто вкладывался в рифкойны, я насколько Это помню... Обещал, Но поскольку мы, да, мы, говорили, мы говорили, что рифкойны это, так сказать, вот те люди, которые нам помогают, которые нам помогают, мы хотим их как-то отметить. И поэтому мы им, так сказать, зачисляем вот эти рифкойны. Поэтому я рассматриваю этот вопрос как провокационный, поскольку мы никаких обещаний не давали, иначе... Это было бы несерьезно. Если, конечно, власть мы возьмем, я рассчитываю, что это будет. Конечно, те, кто получает рифкоины, в первую очередь мы будем заботиться о них. Конечно, в первую очередь. это. Но это мое личное, так сказать, мнение. Это мое личное ощущение. Но никакое не обещание. Поэтому... Ну, я думаю, рифкоины будут у всего населения. И все да? однозначно будут заинтересованы в том, что рифкоины были, ну, как-то отмечены и достойно э Разные были бы варианты использования этих рифкоинов. Да, Помимо абсолютно. того, что это будет сейчас криптовалюта, мы сделаем, и они сами будут в цене расти и будут сами по себе э, иметь ценность. На эти рифкоины мы после революции думаем ништяки различные. Ну ведь у нас будет, как мы говорим, много конфискованного имущества, много э, недвижимости. И в первую очередь ну, владельцы рифкоинов могут рассчитываться именно этим платежным средством. Конечно, по низкой цене. Спасибо, так вот, Евгений, большое спасибо, тоже э, нам помогает, всегда помогает. И в, в Саратове я что-то не показал, в Саратове тоже прошло мероприятие, фотография у меня куда-то делась. Э, вот э, так. А вот хороший этот, эм, комментарий, Русич 42, Кадыров тоже герой, имеется в виду как Шойгу, но они из одной бочки и медали из одной кастрюли получают. Нет никаких рифкоинов, даже письмо с ответом в спам не приходит. Как никаких рифкоинов нет. Сайт работает, э, донат для перечисления рифкоинов работает, зачисления все ведутся. Есть какие-то сбои, они отдельные бывают периодически, потому что периодически бывают у нас наезд. Э, эти хакеры кремлевские очень хорошо работают. Кстати, голландцы опубликовали, э, зашли смогли голландские хакеры взломать ФСБшную систему и сорисовать всех хакеров ФСБ, и сейчас они списки вот эти слили, представляешь? То есть те должны вешаться теперь. Я так понимаю, что все очень хорошо. Так вот ФСБшные хакеры, конечно, очень здорово атакуют, и у нас бывают очень серьезные потери. Но это война, на войне как на войне без пощады. Они нас атакуют, мы вот как бы им со. Созд... Даем проблемы выборы превратились в воровской вертеп да нет выборы не превратились в воровской вертеп я вам, а, уже говорил что они показывают они имитируют обман они вас не обманывают, они просто они, кидают, думают, да, это. они просто вас дрючат, нас всех дрючат, но имитируют обман. Если раньше они имитировали демократию, то они говорят, вы граждане, мы, конечно, должны там вам служить, но мы вам, вас обманываем. Для чего? Для того, чтобы граждане особо сильно не пугались. Потому что на самом деле они говорят, да нам похер, кто вы такие, какие вы граждане, вы рабы. Вы, вы на той в да. стране. Да, вот так они на самом деле рассуждают. Но они не могут это плю плюнуть в лицо. Слава, так ты будешь участвовать в выборах? Конечно, во всех политических процессах, которые происходят в России, я буду участвовать в полном объеме. И сейчас вот забастовкой выборов мы тоже участвуем? Да, и очень серьезно участвуем. Вот пишет, зубами вырвем победу, а вы знаете, на, на что способен человек, который кусает свои яйца? Я, ведь знаю, собаку мне рассказывали мои бойцы. Я помню про злую собаку, которая от злости откусила себе яйца. Вот, это вот. Такие вот дела. Песмальцев власть не нужна, он хочет отдать власть народу. Власть всегда это инструмент. Понимаете? То есть для того, чтобы что-то сделать. Для, что э, я хочу сделать? Я хочу привести Россию к народовластию. Я хочу, чтобы каждый получил долю в национальных богатствах. Я хочу, чтобы были прощены долги. Я хочу, чтобы обязанность по э, содержанию э, детей, которые там воспитываются без родителей, выполнялась очень ответственно. Ну и, и так далее. Да. да я, и многие другие вещи, которые здесь... Делать очень легко, нужно только сделать одно не разворовывать деньги все. Да, и, а для этого главное победить коррупцию и как ты говоришь, повесить камеры заставить чиновников да. работать то есть создать такую да. систему, провести такие реформы, которые будут необратимыми вот это главное, то есть можно прийти к власти, стать диктатором очень хорошим царем всех облизать, вот мне говорят вот там Мальцев должен быть царем а потом ты сдохнешь и все будет гораздо хуже еще. Не так должно быть. Должны, в процессе, вот в этом процессе должны быть созданы реформы, которые необратимы, чтобы у народа власть ни одна сволочь не могла забрать. Чтобы эта сволочь просто не могла достигнуть того этапа, когда она может что-то отобрать у народа. Потому что народ ленив, и когда ему говорят, дай мне власть. Ну на! На тебе власть там. За ним... Он знает, он умный там, блядь, он, он Ленина видел, папе на трусы мерил там. Не надо. Вот хороший твит. Орд Слайтер. Пусть Кабаева от страха откусит Путину яйца. Да. Астрахань вышла, несмотря на мороз и ветер. Трех волонтеров Навального освободили после пигетирования Керпского района полиции. Вот это я очень ждал. Очень ждал. Это классно. Так. Так. Так, пишет Питер, горжусь тобой. Пенсионеры подтянулись, да? В Питере мероприятие хорошее проходит, очень. Хорошее там продвинутое население. Да. да. Питер тут, может быть, сама природа или близость к Европе или еще что-то дает. Ну, а может быть, это столица всех революций российских. Да, и культурный да. город. Культурный. <свят> Вячеслав, Патули, смотрите в Твиттере. Да, по Туле мы смотрели, вот пишет порядка 10 человек задержан Да, забыл сказать про Тулу, у меня там был записано, я проскочил. Почему-то прошу прощения. Да, в Туле там э, очень то хорошо. Так... Вячеслав Вячеславович, вы не считаете, что мы бойкотом только облегчим путинским задачу, они просто заполнят пустые бюллетени так, как и им надо, и все. Как вы не понимаете, пустых встали, бюллетеней, вы что думаете, у них какое-то ограниченное количество пустых бюллетеней? Я был свидетелем напечатывания в 12 раз большего количества бюллетеней, чем необходимо было на выборах. В 12 раз! Я был свидетелем да, того, того, как затапливались в подвалах мешки с бюллетенями. Мне мои друзья, которые устраивали весь, все эти проблемы, рассказывали, как они в отношении меня действуют. Грищенко, Олег, покойный мой друг, будучи мэром города, выполнял приказы Володина Вячеслава Викторовича. Когда я вел в шестом году народную волю, мы с ним поспорили на деньги, на очень крупную сумму. Он сказал, что ты не преодолеешь 3%. Я говорю, Олег, я вполне допускаю, что вы нарисуете там все что угодно. Давай по честухе, мы с тобой люди честные. Он говорит, ну давай. Я прихожу к нему, говорю, ну что, сколько? Он говорит, 4 голосов не хватило, чтобы 7% барьер преодолеть. Я говорю, а на самом деле? А на самом деле 12,6 ты набрал. Это выборы... Меня не регистрировали, я зарегистрировался через суд за а, две недели до выборов, за две недели... И денег у меня был только на неделю, потому что тот человек, которого мне вкинули в список, втолкнули, говорит, ну вот возьми в список человека, он профинансирует. Это оказалось подстава. Представляешь, он денег не дал ни копейки, этот скотный. Вот. И в результате, то есть я фактически неделю только в 12.6, там в 12, 12.4, в 12.6 врать не буду, не помню сейчас. Причем Мы судились. Адвокат Ильевханов пересчитал все бюллетени в суде и через год сказали, да, это не четыре голоса вам не хватило, у вас действительно 12, ну год назад выборы прошли, как что идите нахер, все, вы пролетели. Мы все это съели, мы все это видели, любую цифру они напишут, которую им скажут. Как вот эти володинские шестьдесят 62% появились, люди сидели, им сказали, всем людям, на выборах в Госдуму. За Единую Россию должно проголосовать более 51%. 51% больше не надо. Они сделали, нарисовали 51%. Ведь мои же друзья, мои товарищи сидят, Пришла бухают, да им звонят и говорят, новая команда 62 и там вот столько а все пьяные начинают сразу же рисовать и по 10 или там, по 15 участкам одна и та же цифра цифра стали, там, примерно, от Володина, да. это и Нет, ну конечно, сказать. он сказал примерно да. передал Панкову там Панков, коль понятно, Одну что может передать передали, они то есть там тупой еще тупее, дальше идут то вы же понимаете, дело в том, что все это опускание бумажки в ящик, это имитация выборов. Все результаты давно написаны. Им нужно только показать, что люди приходили какие-то, что кто-то чего-то опускал в ящики, а результаты у них есть. Им наплевать, кто что туда опускает в ящики. Мальцев, ты лучше радуйся, что ты сидишь за границей, и тебя не схватили. И, и чего это... Ну а вам-то что за радость? Сидите в говне и что-то тут да, кукарей вот, это... вот меня больше всего ватники вот эти uh -huh. убивают. Вот сидит человек сидел, в говне, последние хуй соли доедает. Жена больная, никто не лечит, потому что, а, потому что нечем лечить и некому. Дети, блядь, образования никакого не получают тоже. Постоянно болеют, жрут говно. Вообще полное, все, никаких перспектив нет, одни долги, но он тратит время на то, чтобы сидеть в интернете и рассказывать, какой охрененный Путин, там русский мир, вперед, ура, петухи из говна и все остальное. Вот человек пишет, я лично за Медведева, блин, это вообще, конечно. Ну, ну, есть... Слава, где скачать твою программу листовки? Ну, были они у нас на сайте 5.11. Я так понимаю, сейчас э, утрачен э, к нему все пароли. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы выставим программу э, в обновленном виде и еще раз за нее все проголосуем. Слава, а вот мы сегодня еще не зачитывали комментарий Коня Везника Чепаду. Да, обязательно. Вот, вот он пишет. Когда Путину надо найти в Яндексе, он приезжает в Яндекс и ищет. Ну да, да. Браво. Вот Ричи Блэкмор нас отметил на нужды. Ричи Блэкмор, конечно. молодости. Да. В то время, в то время было там, где продавали музыкальные инструменты. Даже в России был взято по аналогии с Западом, там было написано, где продавали э, сол-гитары, э, кроме лестницы в небо, а где бас-гитары, кроме смок он зеволь. То есть ты можно что хочешь хочется там играть, ну, же мозг взрывается у людей. Поэтому Ричи Блэкмар, конечно, это наш самый любимый человек. И вообще, вот Де э, Уникальная группа – это бывают группы, которые несут ну там Разумное, доброе, вечное То есть делают, ну как Битлз Которые делают свои мелодии Великие мелодии Которые навсегда И а, дальше не, не, нет никакого развития То есть они вот до, достигли А чем Дипеопл Характерно тем, что это огромное количество мелодий Которые потом уже развивали другие То есть люди, которые там Шелуэй, например Это раздавленный ногами Лед то есть просто уперли в открытую. И, и, и никто и не никто ни, ни в суд не обратился, не сказал, вы что там, у нас ребята уперли. Ну, взяли, есть некая такая Все преемственность. Да, и, и то есть очень, очень группа такая талантливая, очень а, а, плодовитая такая, очень много дали... Миру музыкального искусства. Но сегодня мы не будем говорить об искусстве, хотя вот эту тему мы затронули, это очень важная тема. Почему? Потому что у нас нет главного, чтобы победить. Вы понимаете, у нас нет главного. У нас нет песни. Песня революционная. Да, Унида, Да, вот именно такой, который там, «Вихры враждебные веют над нами». Что-то такое, что могут все, вот Путин хуйло, а не годится это в виде песни, да. Вот если кто-то бы мог написать такую песню, он бы сделал великое дело для всей России. Великое дело для будущего России. Поэтому прошу, я вот, честно говоря, говоря, не могу, вся моя, а, ну я вроде неплохо пишу, да, стихи, но вот вся моя, вся, у меня кто, у каждого есть своя муза, да, вот моя муза это Путин, понимаешь, то есть он меня стимулирует, так, поэтому получается паски какие-то, вот, ну может быть, да, песня мигрант. спрашивает, нравится Мальцев? Да, конечно, я люблю Лед Зеппелен, очень люблю Лед Великие ребята. Роберт Плант – это великий певец. И вот Джона Лорда вспомнили. Лорд, конечно, это лорд. Это, это лорд. Славик, снова ба, только бабушки у Зимнего будут революцию, забастовку делать, вопросительный знак. А вы понимаете, это тоже очень важный момент. Молодежь в любом случае с нами. Даже если это молодежь сейчас сидит за компьютером, вы же понимаете, что это два, э, э, так сказать, края молодежь и бабушки. Вы очень, очень плохо, как бы отзывается бабушках. Бабушки это основное. То есть, если до всех бабушек это дошло, чтобы раскачать бабушек. Вы понимаете, нужно что сделать Путину? Молодежь раскачивается очень легко, понимаете, у них пассионарность высокая. Какая пассионарность у бабушек? Нет никакой. они Жизнь прожили. И если бабушки стали пассионарными, то все, вы понимаете, все это. Все идет край. по нарастающей, как мы говорим. И идет на сближение. Молодежь, бабушки, все вместе, в общем, выносить эту поганую власть. Да. Да. Ну что ж, так. Вот еще я один комментарий mm -hmm. коня Резника Чепаду. А, так, куда он меня убежал? А, так. Подожди. Ага, вот. Путин угостил членов правительства мороженым и посмотрел, кто как сосет и лижет. Г глядут кадровые перестановки. Очень хорошо. Вот Александр нам написал, что скажете про заявление Гордона об отказе участвовать в выборах? Думаю, прекрасное заявление. Это Александр пишет. Я думаю, это очень прекрасное заявление. Почему? Потому что выборы вот эти названы этим фарсом, да, шоу и и так далее и я думаю что ну, если какие то слова я про гордон говорил может быть такие... Я, я, я, не, не, не я не оскорблял ни в коем случае. Я вообще э, стараюсь этого не делать в отношении людей, которые себя ярко не проявили как конченые пидорасты. Да? А, ну, как бы был недоволен тем, что вот регистрируется там туда-сюда, то сейчас я понимаю, что все было сделано правильно. Что зарегистрировать, то есть подать Вечно все правило, документы, а потом да, а потом соскочить и сказать, что здесь вот все козлы всем вафлю. Это очень правильно. Большое спасибо ей. Если еще такие вещи вы сделали Собчак и Грудинин и заявили бы о забастовке избирателей. Пожать, да, да. пожать руку, снять шляпу. Я говорю, если Грудинин <с> это сделает, на будущих выборах я буду поддерживать его. И обещаю не, ставив, не выставлять свою кандидатуру. Если вот он а, сделает такое, если он а, снимет свою кандидатуру и объявит о забастовке избирателей. Потому что это будет очень правильно. Я думаю, что это прекрасный момент. такой Так... И вот еще хотел ответить тут людям. Вот еще тут пишет Владимир Путин. Такой ник Сейчас позвоню своему сыну Рамзанчику и всем вам каюк. Ну, зачем ты его забанил? Человек шутит, может быть. Да, не надо банить, банить всех вверх, подряд. Вверх. Ты что, ты ни в коем случае. Слава, а ты вверх, прав, молодые... Молодые вынесут всю эту шушуру, молодняк прет, вообще норм в городах тысячи выходят. Да, мы знаем, во всех городах вышли тысячи людей сейчас трудно понять где сколько, я говорю, если в Балакова полиция говорит, что 100 человек я не верю, у меня нет ни одной фотографии с Балакова, но полиция официально говорит, что в Балакова 100 человек значит там тысяча вышло, а представляете что такое Балакова, ну там просто надо понимать, надо быть в Балакова чтобы понять, что такое Балакова да, и так что Молодые, естественно, путем просто, э, э, так сказать, э, наращивая мускулы, просто выдавят всю эту шушу. А вот еще комментарии. Ник, Путин, убийцы хуйло. Вопрос. Почему рисковать ради революции должна молодежь, а пользуется будет весь народ? Ваше поколение проиграло в 90-х. Да мы не снимаем себя вину, мы ее чувствуем. Мы а... хотим, конечно, вернуть молодежи все и помочь, но молодежи что со стороны смотреть, если мы не справимся без нее? Это же мы за их будущее бьемся, а им о себе подумать надо, поэтому они просто обязаны примкнуть. Мы-то с удовольствием, мы и делаем все это ради них только. Нет, ну я считаю, меня вообще в этом обвинять... Я, я не принимаю на свой счет потому что я свою жизнь всю посвятил тому, чтобы э, вытравить путинщину из России, просто кислотой ее выжечь Поэтому... а, а я на свой счет принимаю, потому что я не сделал того, что должен был сделать, не поднял и позволил этому хуйлу захватить власть и оставаться у нее а в первое время я даже и не подозревал не интересовался политикой первые годы чем-то другим занимался и не знал, что творится в России, сейчас волосы рву на себе. Это вот начало двухтысячных, конец 90 девяностых. А сейчас, я думаю, если бы все тогда задумывались о будущем России, может быть, и не было бы такого беспредела. Пишет, возле Госдумы кипишь сейчас. Вот интересно, видео получить было бы. Кипишь и возле Госдумы. Так что мы сейчас отключимся. И я надеюсь, что сейчас мы будем мониторить все, я надеюсь, что что-то случится, и мы включимся, и будем продолжать. Если... Ну, вас всех, я прошу, поддерживайте. Все, что происходит там, на улице, это... это нам всем нужно. Без улицы мы от Путина не избавимся. Нам нужно вначале получить власть на улице, а потом конечно. уже мы получим власть в Кремле. Поэтому я прошу всех участвовать на всякий случай до завтра, да? но вот желательно, конечно, выйти сегодня и сказать, что в общем, -то, все продолжается, протест идет, протест нарастает. Очень хочу, чтобы он нарастал. Да здравствует революция! Да здравствует революция!